Быстрее, выше, сильнее. Под таким девизом Московское училище Олимпийского резерва номер один отбирает своих будущих воспитанников. Продолжается прием документов для поступления в 11 спортивных отделений. Дзюдо, вольная и греко-римская борьба, бокс, художественная и спортивная гимнастика, легкая атлетика, стрельба из лука и другие. В общем, я рекомендовал тренер. В Я хочу в принципе, поехать на Олимпиаду, на стать тренером. Еще в этом году училища отмечает полувековой юбилей. За 50 лет в наших стенах выросли 24 олимпийских чемпиона и принесли они 78 олимпийских медалей. Шесть наших воспитанников в этом году участвовали на Олимпиаде в Токио: это Софья Великая, Виктория Листунова, Никита Нагорная, Дарья Клишина, Александра Бабенцева и Иван Сазонов. Среди абитуриентов немало ребят, спортивный пример, которым подали родители у Ачурбада Чумияна, Мама многократная чемпионка Сурд Олимпийских игр под дзюдо. Она у нас инвалид с детства, mm -hmm. не слышит, по слуху. В следующем году будет третья, все игра. И вот третья олимпиада будет участвовать. Да, да. Будет вот участвовать. сейчас она вот проездом. Mm -hmm. Ознакомиться с перечнем документов и нормативов для поступления можно на сайте точка ру в разделе абитуриенту. И 27 августа состоится резервный день для тех, кто тоже решил войти в ряды первых.